Три секунды? секунды, давай, передний виз. А сейчас Атон, сейчас полет, или... Ну. Это, конечно, еще не виз, но неплохо. Я ожидал хуже, хуже будет. Всегда привет всем. С вами команда Patriots. Привет. привет. Всем, всем, всем, всем привет. Марина, привет. Более продвинутые? Нет, наоборот, а... более продвинутые. Снова в нескучном саду, сегодня 12. 12 часов дня сейчас, я только что приехал из Серпухова со свадьбы Стига и Юли, это была очень очень крутая свадьба, ребят, если вы посмотрите это видео, то еще раз спасибо, это это было очень здорово, а вы посмотрите, потому что я вам его скину и скажу, посмотрите. А сейчас мы не Нескучном, здесь какой-то просто ад творится, кто, кто все эти люди, кто-нибудь знает? Ну, по-любому. Нет, тут, мне кажется, еще бойцы есть, и у них какой-то, видимо, открытый урок. И над ним мы смеяться не будем. А вот над красфитерами поугорать можно, да, блин. Фристайл, фристайл-фишка. От Андрюхи. От Андрюхи, давай. Ха-два! Ха-три! Просто уличный воин. Давай, еще фристайл. Красавчик, красавчик. Вообще четко, четко, четко. Вот такая вот фристайл-фишечка. По вашим просьбам, по вашим просьбам. Разминочные три подхода по 10 подтягиваний. Вот так вот спинка работает, все видно. Ну а сегодня мы треним подтягивания на одной. Что бы мог подумать, да? Вот один раз на свадьбу своих друзей. И на следующий день потягиваем на одной тренинге. Ты, Я думал, сегодня опять будет злой топор, лажи типа висы или стойки на руках. Это будет потом. Для тех, кто доживет, что ли? А, ну после тренинга. После тренинга. Ну потом базу еще забьемся, а потом после базы пойдем. Покажи всем, как надо на одной потягиваться. Давай, давай, давай. Давай. ты покажешь. Я покажу. Дай мне пока. Давай. В общем, у кого получится? Ток, давай, покажи. давай покажи по теме давай куда сейчас следующий будет лучше подход когда я вообще соскальзывать неудобно да. давай на левый говно сейчас будет ну давай Саня, давай всем давай смотрю, вчера никто вообще, да, ни каши не ел, ничего просто. То, что не укресит. Он не висит, там просто пиццуку напрягай, чтобы лучше не укресил. Всё. Пытаемся подсунуть себя на одной, в где хочется. Я изнатор не делаю, стоит у меня настоящего положения неудобнее, если прыгать. Если не дотягиваем, висим на максимум, по больше не можем висеть. Потянемся на двух, опускаемся ну, до 90 и отсюда пытаемся... Оттоку. Так, три подхода. Начинаем со сломанной, да? Ну если я вот так, я Начина... не могу... Все, забирать. все, все начинают а с той ручки, которая слабая. Андрюш, я... Может, не с полного виса пока с такой типа пытайтесь оттянуть. Какой не получается, короче, будем делать два раза, два упражнения. его Очень... общем, какого не получается, вообще себя даже чуть поднять, делаем как. Мышцы стабилизаторы включай! Ну... В <связано> этом и суть! Мышкам сильно раскручивать. Да, потому что надо начинать с зеленой ретины, потом с фиолетовой, потом вот с этой. Бред. Нет, это просто занимает несколько месяцев. Вот, думали я. Как научился подтягиваться? на одной? Полярно, <свят> не-не-не, не вариант. Не-не-не, <свят> не вариант. Несколько месяцев тренировать потягиваться Смотрите, Либо тренинг с резиной, либо... Ну сейчас, наверное, кто-то будет тренинг с резиной. Либо... Помощь друга. Крутая штука есть. То есть, когда ты подтягиваешься, в тот момент, когда ты стопоришься, чувачок такой берет тебя и немного так помогает тебе. Давайте это посмотрим, круче, как это выглядит. В общем, смотри, ты делаешь только в тот момент, то есть за, ну, вот, за, Затягиваешь, наверное, за да. талию, приподнимаешь, да. То есть в тот момент, когда я вот, я вот потянул, допустим, здесь напорнулся, больше не могу. Ты берешь токменчик, приподнимаешь и их висит. А мне тупо по одному, да, фигачит? А, ну да. Класс. Это лучше. Лучше Да, я 2. знаю. Но лучше по два? Да. Блин, с полного виса я вообще удивлен, что я сейчас вытянул. Мне Это самое тяжелое. Не, что я что еще делаю. 4. Отмаза, отмаза. Класс, Давай. Только не раскручивай его. Да не, не верти, иначе мягко. Ну, вообще так и должно быть, поэтому лучше все делайте не как Саня. Лучше делайте с резиной. Делай, да а пойду. всем остальным лучше с резиной делать. Почему? Я уже объяснял почему, ну, давай делай. Делай, делай. Делай, делай, делай. Ты просто меня тянешь Толкаешь. Тянуть вверх тяжело. Ох, красавчик дожал! Давай, давай, давай, давай, давай! Ой, есть два, молодец! Ну вот в таком вот. Прям почти кросфит. Там также девочек учат подтягиваться. Давай. Я не люблю зеленый, не трать. Не хочу с зеленым, я буду по старому детству Я не хочу тратить путь зеленая, фиолетовая, желтенькая без. Но зато он эффективный. Но, нельзя... Но это не единственный путь. Но я обучалку буду снимать именно по нему, потому что... Самый эффективный путь это просто тренинг. тренинг. И уменьшать очень нагрузку. Не да нет. Самый эффективный как раз мой путь. Либо если у вас есть вес дополнительный. Ну, в общем, вариантов много, но суть в том, что вам нужно делать. прогрессировать по нагрузке. Все, и делать. иметь возможность измерять, насколько вы прогрессируете. Потому что вот, если вы просто типа одной рукой держите, давите, а второй потягиваетесь, вы не можете контролировать, насколько сильно вы давите, сколько вы отдаете в другую руку. И поэтому очень тяжело прогрессировать. Но, если вы ставите ногу в резину, то да это созданный штуковин, подозрение высота. Высота, да. Нет, я имею в виду, когда давишь в резину. А когда в резину? Да, там, резину со, сто, со столбом, кстати, да, тоже. Со столбом хорошее. Да да, да. Да. да, да. Когда берешь его тут, да. Без рутизии. Да, да, согласен. Можно со столбом, <свят> но Он помогает стабилизировать. Мне не нравится, мне не понравилось. со столбом? Почему? А, я дома тренил, у меня дома нет столба. <свят> но у меня был полный набор резинок, поэтому я как бы так получилось. Если бы не было, я не знаю, как бы я тренировал. Но у меня он был, и... и я все на трену. Дикие мозольки, Саня. Давай, какое у тебя последнее упражнение? Ну, в общем, мы сделали уже обычные подтягивания, потом потягивание с резиной. Да. Я делал без резины, пытался, а Потом упражнение фиксации, то есть прыгайте и фиксируйте на максимум на одной руке, пока она полностью не выдвинется. А, осторожнее, если у вас высокий турник. С конечным выпрямлением может плечо травмировать. Да, надо очень аккуратно все Лучше либо не до конца ее выпрямлять, либо на маленьком девочке мы могли на ноги встать. Да. Главное фиксация, то есть насколько угодно, это хорошо прорабатывает светочки, не на левой руке, поэтому и, и последнее упражнение – это пытаться подтянуть себя с неполной висы. Так я, кстати, учился потянуть с самого начала. Я базово, а потом пытался. Ну, и тоже работает, потому что вы уменьшаете амплитуду. То есть, ну, подтягивание, состоит из того, что вам нужно поднять ваш вес на определенную высоту. И вы можете либо уменьшить вес, тогда вам будет легче его делать, либо уменьшить амплитуду. Оба варианта работают, оба варианта можно тренить. Если уже умеете подтягиваться на одной, то просто подтягивайтесь да, на больше. побольше. Если, если уже не можете на одной, просто подтягивайтесь на То есть у вас уже нет сил вы... делать Это полное хорошо. повторение. Если нет да, сил полное хорошо. повторение, делайте Чтите... повторение. Да, я согласен. Я, я как человек, подтягиваюсь на одной, подтверждаю. Да. Да. Да. Давай, показывай упражнение. Да, общем... я сам буду с резины делать. Нет, нет, нет, нет, нет. Тянет нет угла 90. Давай, давай. Может, эффективнее подпрыгнуть чуть-чуть, сделать -чуть, 90 и его удерживать? Uh -uh. Будет эффект, если ты вот с этого сможешь себя потянуть. Ну, окей. Ну, окей. Вот это напряжение. Как будто его заставили смотреть русский фильм. Какой-нибудь 2. одува. Потренили упражнение для потяги на одной. Если есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях. Ответим на них. О, есть есть какие-то прикольные предложения, потея на одной, эффективные, тоже кидаете? Да, делитесь Там, своими мыслями, есть тренинги на одной, как вы это делаете, что вам помогает, что не помогает. То, может, запишем отдельно обучалочку, да. Этим летом точно запишем обучалочку. Сейчас что? Что сейчас будет? Ну, а сейчас у нас будет три подхода потея на максимум. Ага. Надеюсь, я не сорву все мозольку, потому что прям зверски дико болят. Возьми перчатки воркаут. Не, если у тебя есть, есть мозоли и ты надеваешь перчатки, ты еще сильнее ухудшает. Я это вырежу. Нет. Я не согласен, Саша. А я? У меня тут все мозоли посорваны. Да. Только -то лишь перчатки. Блин, ты меня спасаешь. Не знаю, я всегда, когда надел да. перчатки на свои мозоли, мне убивало мозоли еще сильнее. Нет, я вот Нет, с Витей согласен. Это тоже помогает. Просто очень, это очень помогает. больно, когда ты голым турником по мозолям. Одна, Одна вторая, третья. Это вообще жесть. Это они уже зажили. И на правой руке то же самое. Вообще жест жестоко ты тренишь. Жестоко. Не не а, конфликт, конфликт. Ну, конфликт. конфликт нужен? Ну как, лучше? Лучше. Да. Отлично. Да. Отлично. Да. Вот это! Да. Вот это вот перчаточки Workout of 2 с кожным покрытием да. и защитной ставочкой от мозоли. Плечики Я тоже так на статике делал.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 Секутся грудные, секутся. Красиво, не успели то секутся. Где планчик? В конце, а? Зря ты ешь. Да. Да, да? да. да, да, я обещал вместе делать. А ну давай после виси. Давайте перед ней спатрени. Не, спа не сделай сейчас висит. А, Андрюха сделает. Не, не да, Андрюха, да. давай, а сделай. Не Андрюха, не давай. На пару секунд, да. Я сейчас попробую стойку, если у меня не пойдет в стойку, я наступил. Стойку тебя еще прыгну. не пойдет. Ты, наверное, забил предплечья предплечье. Я все забил. Предплечье. Спицепс, крути. Спина. Ну вот, у тебя лучше даже, блин. И не пару секунд. Mm -hmm. Хорошо. Мне, мне так Хорошо держать. Провисай. Mm -hmm. Да, я попробую. Мне поясницы, парапаты, скачивать надо. Да, да, поясницу надо вкачать. Да. Нах, я попробую. Сейчас, вот сейчас будет провисать. Ты не провисай, кстати, потом на вот такая вот тренировка сегодня прошла в обновленном формате. Мы уменьшили время видео видеоблога. Пишите в комментариях, как вам новый формат. Если нравится, нравится да, пока. Если нравится, то пишите. Будем дальше снимать такие более короткие выпуски, более информативные. И с вами была команда Петриус, Не скучный сад. Приходите по третьем вместе. У нас весело. Весело? И халявная хавка. И халявная хавка. хавка халявная. Все халявные хавка идут. Спасибо, Оля, спасибо. Все, все, все, И все, все, мясоеды. все. Все что-то, что-то изо всех. Пока, пока, пока, пока. Успех.